Главное здоровье Остальное все по обстоятельствам Далеко-далеко Далеко журавли Улетели За поля, за моря Где порой душуют, Метели А лететь журавлям а лететь журавлям, нету мочи. И присели они на поляну в лесу среди ночи. А лететь журавлям, а лететь журавлям, нету мочи. И присели они на поляну в лесу среди ночи. На утро снялись, да на юг полетели далекие, лишь остался бродить, а поляне один, одинокий, он кричал им во вслед, помогите, пожалуйста, братцы, нету сил у меня, нету силы за вами. Подняться. Он кричал им во след, «Помогите, пожалуйста, братцы!» «Нету сил у меня, нету силы за вами подняться!» И вернулись они, помогая уставшему братцу. Понимая, что будет, не просто на воздух подняться. И опять поднялась журавле белокрылая стая, а не браться с со собой уносили на юг улетая. И опять поднялась журавле белокрылая. Стая А не браться с собой Уносили на юг Улетая Так и в жизни порой Вдруг отстанешь от стаи Крылатой Забывая о том Что законы о дружбе Так святы и судьба над тобой начинает шутить, да смеяться. И друзья пойдут, и никто не поможет подняться. И судьба над тобой начинает шутить, да смеяться. И друзья пойдут, и никто не поможет. Даленько, далеко, далеко, далеко журавли полетели за поля, за моря, где порой бушуют метели. А лететь журавлям, а лететь журавлям нету мочи.